Всем привет! Дочка Примадонны российской эстрады и шоумена устроила небольшое выступление под аккомпанемент рояля. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, близнецы Лиза и Гарри, с раннего детства учат французский вместе с носителем языка и, несмотря на совсем юный возраст, знают его почти в совершенстве. Успехами в освоении сложной дисциплины Похвасталась дочка артистов. Видео небольшого выступления подрастающей звезды появилось на ее фан-странице в Инстаграм. Для выступления Лиза выбрала известную песню французского певца Джо Десена. Держишься? Давай. Пользователи отметили, что из талантливой малышки вырастет отличная смена Али Пугачевой.